Наш канал решил освещать в некоторых наших видео законы о правах и свободах граждан, чтобы оградить себя в сложных ситуациях от нападок лиц, исполняющих свои обязанности перед народом, который проживает на территории России. Сегодня поговорим о том, на какие законы надо опираться, встречаясь с полицией и какими правами обладает простой житель России, а также какие обязанности должен выполнять полицейский, находясь на своем рабочем месте. Нашу рубрику мы назовем «Знай свои права». Права человека – это права, которыми вы обладаете, просто потому что вы человек. Это естественное право на жизнь, труд, отдых, воздух, воду, питание, здоровье и, наконец, защиту. Для этого и было придумано государство и его органы, органы защиты. Какие законы охраняют население от нерадивых и некомпетентных полицейских? Конечно, это всеобщая декларация прав человека, декларация прав и свобод человека и гражданина, конвенция о защите прав человека, основных свобод, конвенция о правах ребенка, Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. Что в таком случае должен знать полицейский, который обращается к вам? Декларация ⁇ это документ, в котором провозглашаются основные принципы, имеющие рекомендательный характер. Конвенция ⁇ это международное соглашение, имеющее обязательную силу для государств, которые его подписали, для России в том числе. Всеобщая декларация прав человека является составной частью международного биля о правах человека. В 1996 году Россия была принята в Совет Европы и присоединилась к Европейской конвенции о защите прав и основных свобод. Что должен знать о своих обязанностях полицейский РФ. Выходя на рабочее место, он должен иметь доверенность с подписью и печатью от юридического лица, который принял его на работу. Такая доверенность заверяется нотариусом. Ему выдается также лицензия на право носить оружие, пистолет, наручники и дубинку в том числе. Он должен знать свои должностные обязанности и их не превышать. Обязательное знание законов и знания своих полномочий. Превышение полномочий наказывается по статьям Уголовного кодекса, КОАП РФ, Международного права, Военного трибунала, так как все мужское население является военнообязанными имеет военный билет. Это Гражданский кодекс, Конституция РФ и другие. За нарушение законов о полиции ему светит Уголовный кодекс, Конституция, превышение своих полномочий и такому работнику грозит увольнение, суд, конституционный суд, в том числе и тюрьма. Вот так как у них круговая порука, они могут отбодаться, откупиться по своим знакомым связям. Но тем не менее, вы должны знать об этом. И те люди, которые некомпетентны, превышают свои полномочия, они могут получить также отпор от наших жителей. А теперь послушаем, как надо вести себя при встрече с полицейским. Это первая встреча. Первая встреча – это работник ДПС. Вторая встреча – это работник полиции в МФЦ, где человек пришел получить свой паспорт. И какие ваши естественные права были нарушены, и как надо себя вести в данной ситуации. Егер, еще раз, пожалуйста, вот как говоришь, приехали в, там, в Казань. Остановил я нас сказал, Д, ДПС. Мы передачу, мы э, патруль ДПС, там пост ДПС. Ты. Ваши права, я ему даю в руки все декларацию прав человека. they both Почему это он в судическое лицо? Ну, потому что он в лицо, создавший в юридическом лицо. Вы все не знаете, указ президента 699, глава 4, пункт 22, МВД РФ является в юридическим юридическом Почитайте выписку должен почитать и Я говорю, вы просто наемник в лицо. Какая у вас стала? Нет, вы ну, закон о полиции, полиции, вы должны выполнить требования полиции. Я говорю, хорошо, давай откроем свой закон о полиции. Статья 5.1. Здесь полиция основывается на соблюдении права и свобод человека. Правильно, правильно. Ну, давай теперь почитаем в своем законе, все требования имеют право. законодателя. А что вы не должны исполнять законы? Я говорю, законы для должностных лиц. Для меня вот естественное право. Он, ну как, ну, я говорю, ну открывай статью 21, пункт 3 читай. Он открывает. Воля народа должна быть основой власти правительства. Так, чья воля должна быть основой своих действий? Моя воля родной вот. Они воля 450 дураков, которые сидят в Думе и навязывают мне свою волю. Читать статью 30, это моих прав. А там написано, никакому государству, никакой группе лиц или даже отдельно. Yeah, I'm sure. Право. Это международный бир по правам и свободам человека. Императивная норма права. Но если это такой нужен. Я говорю, ты меня пытаешься запугать, он стоял мялше-мялше, мялше-мялше, ладно, счастливой дороги. Я говорю, вот, запоминай, какие права у человека, что в следующий раз тебе пришло дело в область печати, ну и ехали. Благодарю, Владимир, очень развернутый, хороший рассказ. А потом, когда в МКЦ были, тоже человек пришел... Oh, my gosh. мы сейчас будем у вас пояснения братья, во-первых сядьте на стул и защищайте права и свободу человека я хочу удостовериться в личности этой женщины, которая Ой, называется и А еще мне что-то рассказать. Я говорю, с нормами права соответственно. Капил, как они любят хотеть, и по службе человек, а Капил нету, да, Капил не и он бедный жалко, гулкими руками ствол свой зажал, чтоб не забрали.